всем привет сейчас покажу вам способ который позволит освободить заклинившую шею многим знакомо это чувство внезапно возникшим резкой боли в шее обычно с одной стороны с какой-либо слева или справа и невозможность повернуть в эту сторону голову прием очень простой вы должны найти триггерную точку. Триггерная точка, наиболее болезненная точка в этой мышце. Обычно это грудина ключично сосцевидная которая у нас болезненная становится за счет того, что эта мышца испытывает патологическое напряжение, спазм. Вы должны найти эту триггерную точку, она более болезненная. И давлением на нее, палец поместив на нее, помассировать эту точку, помочь до исчезновения этой боли. Вот она, триггерная точка, я ее нашел воздействие на нее. И также можно привлечь на помощь бутылку, обычную пластиковую бутылку, которые вы должны освободить от жидкости и закрыть. Она получается мягкая. С этой стороны, с болезненной, вы эту бутылку вкладываете между головой и плечом, и рукой, рукой пытаетесь вот таким вот образом наклонить голову в эту сторону. При этом напрягая противоположную мышцу, то есть как бы вернуть голову назад. Вот такой простой прием позволит вам расклинить заклинившую шею. Ну а в дальнейшем, конечно, нужно работать над шейным отделом позвоночника. Вот такие вот приемы. Спасибо за внимание.